А, ну, один. Когда ты э, в другом городе представляешься, и рассказываешь, что ты, откуда ты, что ты говоришь? Я ничего не говорю. Вот ты учился Я там. там когда, когда вы знакомились с ребятами, там, каждый представлял себя как-то? Вот ты что рассказывал? Ни хрена не представлял себя. Нет? Нет. Ну, говоришь там, что ты из Чебоксар, из чего, нет? Нет. Они даже не знают, что такой чуваш я потом объяснил. Я говорю находится это между Нижним и Казани. А. -а, -а. Я говорю небольшой городок. Они такие, а, а, понятно. Никто не знает, кто такой не чуваш. Ты испытываешь какой-то комплекс по поводу того, что ты чуваш? Нихрена. Нет.